Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске земельный участок в Адлере с видом на море. По очень сладкой цене. Мы сейчас едем по улице Гастела, отъезжаем от ЖД вокзала. Я сбросил счетчик и покажем вам дорогу. Место называется Бестужевка. Многие из вас видели. Мои обзоры с этого местечка. Хорошее очень окружение и цена. Поэтому досмотрите это видео до конца. Сейчас вот с левой стороны мы проехали жилой комплекс Адлер. Там появилось две квартиры с видом на море. 28 метров. Но если за 5 700 отдадут, это очень хорошо будет. В соседнем континенте такая же с видом стоит уже 6 700. Находятся они друг от друга метров, наверное, 100-150 примерно. Это мы едем по улице Петрозаводская, с правой стороны были жилые комплексы Озерные, многие из вас знакомы с этими домами. И ехать нам осталось совсем немного. Продавец земельного участка в Адлере с видом на море ждет нас в Бестужевке, а покупатель тоже едет за нами. Ага. К участку ведет хорошая асфальтированная дорога, она не узкая. Обращайте внимание на окружение. Мы 4 километра проехали, сколько осталось ехать? Меньше двух километров осталось ехать. В общем, получается, даже до вокзала, а за ним уже море, всего лишь 6 километров. Оксан, слушай, а почему я тебя не представил? Не многие тебя знают в лицо. Да? <laughs> да? Оксану в лицо знают только те, кто приезжает в город Сочи за покупкой. Если я очень занят, то вы попадаете в обаятельные руки Оксаны. <laughs> Здесь прям небольшой кусочек дороги ремонтируют. Делали укрепление. Мы почти приехали и правда море очень хорошо отсюда видно. Здравствуйте! Здравствуйте! Где ваш участок? Дмитрий, очень приятно. Ага. Сколько соток? Вообще, по по, по по документам. По документам 5-4. Когда, когда ставили точки, ага. он больше. так ну он не совсем расчищен. Нет, не расчищен. Но, по крайней мере. У нас есть понимание, что он практически ровный и действительно видно море. Сейчас я приближу камеру. Давайте вот так вот между деревьями покажу вам. Очень хорошо видно море. Идеальные подъездные пути, хорошее соседство. Вот этот хороший домик мне понравился. Если вам нужен земельный участок в Адлере с видом на море и горы, советую присмотреться к этому участку, а тем более здесь есть бонусы. К сожалению, продавец не совсем подготовился, участок не расчищен. Давайте вот так камеру на виду. Он ровный. Правильной формы. 29 на 18. Сейчас выскочит план этого участка. И вот они бонусы. Смотрите, границы идут примерно вот где заканчиваются эти ветки. И вот он бонус. То есть на самом деле вы официально можете его оформить, тем самым увеличить. Площадь своего участка. Вон оно море, вон они горы. А можно оставить так, разровнять немного. И парковать здесь свой автомобиль. Ну, как вариант. Также есть еще вот здесь такой аппендицит вдоль дороги. Это я уже на соседнем участке, который, кстати, тоже можно приобрести и объединить. Ну, если вам 5 соток, например, мало, то у вас будет 10 с лишним. Я нахожусь на втором этаже строения, которое тут находится на этом участке. Ну, здесь был старенький домик, его пока не стали трогать. То есть вот один участок и второй по соседству. Их можно объединить и получится шикардос. Чуть ниже видите. Такие интересные домики строятся в одном стиле. Ну, как вам? Смотрите, ровный участок, как многие из вас хотят. Чтобы было ровненько, да еще и море было видно, да и горы. Автобусная остановка где-то в метрах 100. Отсюда там же продуктовый магазинчик. Я вам скажу больше, что именно вот по этой улице будет в скором времени ходить автобус. Вот здесь специально расширяют дорогу. Чтобы мог проехать автобус. То есть автобусная остановка будет прямо рядом с домом, если это для вас важно. Какой красавчик, а! Так что вношу поправку. Вот здесь будет автобусная остановка, ну, по крайней мере, она по плану. Ну, а тут небольшой кусочек все равно может остаться. Вода городская, газ прямо рядом с участком с электричеством проблем нет. Итак, это был земельный участок в Адлере с видом на море. А если точнее, то два. который находится село Бестужевская, улица... Дубравская. Улица Дубравская. Чтобы вы понимали, соседний участок, который вы тоже видели, стоит 6 миллионов. А тот, который без строения, 3,5 миллиона. Это самая низкая цена на земельный участок в Бестужевке, поэтому с видом на море, да, поэтому не затягивайте, звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. Вы можете купить построить себе дом с видом на море, а можете купить построить, и мы вам с удовольствием его продадим, да. потому что вот такие вот там домики стоят, вот ну, такое себе. Около 15 миллионов. Так что, вариант очень хороший на самом деле. Ровненький, как вы и хотите. В общем, у нас на сегодня все. До новых видео. Пока.